Ребят, всем привет! приехали на авторинский номер. Сегодня находимся на стоянке, где убитые, возможно, даже есть топливные автомобили, поэтому сейчас посмотрим, что они себе представляют, сколько они стоит покупать. Но, как правило, таких автомобилей, во-первых, у них ниже цена, во-вторых, у них намного меньше пробег. Автомобилей здесь довольно много, то есть раз ряд, два ряд, ну и вон там тоже есть видео разделим на две части первая часть вот это возьмем в стояночку ну и вторую часть соответственно вон там подальше единственный минус то что здесь не указана цена на автомобиля а сейчас нам подготовят цены что сколько стоит но мы пока походим посмотрим в каком они состоянии продаются что с ними происходит так вкратце то есть углубляться сильно не будем вот А под конец видео уже озвучим ценник. Итак, перед нами стоит дойхадсу мира с Это самый свежий, самый последний кузов. Подбита она по передней части. То есть под замену идет фара, бампер, капот делается. Вот в таком вот состоянии. Лобовое стекло осталось целое, но поддушки здесь стрельнули. Она закрыта. Не на климате, а обычной. Крутилке. Подушка, что водителя, что пассажира, они бахнули. Но согласитесь, Мира ЕС прям... Вот ну, предыдущий кузов, он тоже симпатичный был. А вот еще вот по правой стороне крыло. Но крыло здесь вырезать не надо. Крыло это это сделают. Мира ЕС, она, конечно, жару дает всем по части кейкаров. Это реально хороший, клевый, надежный автомобиль. У него очень много места внутри. Ну и с виду автомобиль смотрится симпатично. Дальше идет Toyota Rush, либо Бего, что в принципе одно и то же. Есть задний привод, есть 4WD, двигатель идет полтора литра. По задней части данный автомобиль целый. Получил тоже помоле. Вот он открытый, смотрите. Вот так вот стреляют подушки безопасности. Здесь меняется подушка гудок работает даже меняется подушка меняется крышка но здесь либо вставка вот это меняется либо перешивается то есть можно сделать грамотно что подушки у вас будут работать а можно сделать на продажу что не дай бог в случае аварии подушка у вас не сработает так здесь капот остался целый бампер тоже Крыло левое осталось целое. Ну, бампер как. Бампер. Вот это вот. Нет смысла, наверное, тут паять ничего. Тут проще, наверное, купить новый бампер. Сделал, да, вот вроде удар такой, как бы небольшой. А подушкой стрельнули. Также задела ходовку, то есть поменяли здесь стойку. А вот это все. Ну, либо будет расклепываться, новая часть сюда вариваться, тянуть. Я не знаю. Я сомневаюсь, что здесь что-то будут тянуть. Вот, зато цена на такой автомобиль будет поменьше. Дальше стоит Toyota Prius, свежий кузов тоже. Вот видите, основная часть, конечно, по морде получает автомобили. Итак, получил по морде. Смещено крыло, крыло будет под замену. Капот. Капот у них алюминиевый идет. Не знаю, если смысл его делать. Здесь жесткости. Ну, тоже вот эту планку, немного ее немного ее повело. Менять это вряд ли кто будет все это сделается вот напоминаю кому а, интересно такие автомобили можете смело обращаться то есть приедем уже не просто так да вот его посмотрим что здесь у него там вот здесь фара там тоже задело. А прям досконально посмотрим а, что требует ремонта какие нужны запчасти подушка зарвалась на торпеда ну вот они боковые подушки безопасности кому интересно как они выглядят Сиденье тоже менять вряд ли кто будет скорее всего зашьют но хотя если для себя делать покупать такой автомобиль я бы конечно с безопасностью честно не шутил бы не шуточно это дело сверху вот здесь тоже видите вот они под духе это полноценный кстати гибрид и вот эти гибриды они появились крышка багажника закрыта 4 ВД Toyota, конечно здесь плюс какие-то запчасти лежат. Видите, что-то даже уже продается с запчастями. То есть многие будут писать, говорить, зачем ты это показываешь, кому это надо. Ребят, ну не было бы спроса, не было бы предложения такие автомобили берут от вас никто ничего не скрывает что вот она вот действительно автомобиль продается в таком вот состоянии в каком вы сейчас его видите хочешь бери хочешь не бери тут решать уже как уже сам решает а дальше стоит это танк на Утор, все то же самое все одинаковое тоже получил по мордашке немного. В принципе, капот здесь не глобал, делается, бампер тоже. А вот здесь он порван. Ну, все по-разному к этому относятся. Кто-то купит себе бампер, посчитает, сколько это будет стоить. А здесь внутрянка, на первый взгляд, все идет целое. Двигатель литровый, вариатор. Решетка целая, но вот болтается она. Решетка, кстати, кстати, автомобиль. Все больше и больше набирает популярность. Ага, он закрытый. Вот именно танки, Торы, Джасти, которые в хорошей комплектации на климат-контроле. Они, кстати, есть трубовые. Ну, про этот автомобиль. Этот автомобиль в рекламе не нуждается. С виду целый. Но, опять же, по передней части, по низу. Сейчас его вокруг обойдем. Он на Летняя резина. Лобовое стекло не затронуто. Двери боковые электро. Здвижные, ага, открытый отлично. На Кастом комплектация, спойлер, хром. В общем, все есть. Дверь не откроется, мешает. Смотрите, получил по морде, по большей части, по низу. То есть все осталось целое. Я вам скажу больше, даже бампер это делается ну и балка та железная либо меняется либо выправляется переднее сиденье диваном кожаный руль две электродвери, двери глонасс антиюз почему салона в таком состоянии Ну потому что никто не чистил да безусловно в японии к автомобилям относятся намного Лучше, чем у нас. Но бывает то, что приходит вот в таком состоянии. Интересный довольно автомобиль. Так, переходим на эту сторону. nissan Сандэйс, смотрите, сколько много Хаслеров. Сейчас к ним еще вернемся. Это nissan Сандэйс, тоже популярный кейкарчик, простенькая комплектация. Это один из тоже из таких недорогих кейкаров по морде. По левой стороне бампер под замену, фара под замену, капот под замену, крыло идет под замену, а, дверь левая осталась целая, подвеску здесь уже поменяли. То есть рычаг поменяли. Что там, стойку, наверное, поменяли. А, поддончик там все целенькое осталось. В принципе, не губал, знаете, вот это а, со стороны автомобиля они смотрятся так призна да так страшно чистый салончик нет не чистый салончик требует небольшой химчистки но подушки подушки тоже к сожалению взорваны так ребята ну вот подготовили мне тут прям целый список да с автомобилями сейчас наверное все таки дойдем до конца вот его пока уберем спрячем и я вам расскажу что, сколько здесь стоит? Так, сейчас, значит, остановились. Монадези по задней части он идет целый, по правой стороне он тоже идет целый. Подушки. Вот еще раз показываю, да, как взрывается подушка безопасности. знаете что самое интересное? Вот при покупке автомобиля понятно, что неопытный человек не увидит вообще абсолютно ничего. И даже если вы сюда подключите сканер, посмотрите, то все это делается сканер вам ничего не покажет, поэтому гудок ну, тоже работает, поэтому покупайте, ребят, внимательно автомобили, очень внимательно относитесь. вагон по задней части целый, а, досталось ему по бочине, по бочине дверь замяла, крыло заднее левое. Знаете, тоже вот многие продавцы а, вот когда такого плана Происходит с крылом, многие меняют, вырезают, многие делают. Люди, когда такие машины покупают, тоже каждый по-разному. Если вы меняете его, у вас будет два шва. Ну, опять же, все там от автомобиля зависит. Как правило, это два шва. То есть шов один где-то здесь, второй шов на пороге. Да, у вас крыло будет целое, там, как говорится, не крашено, но будут либо будешь поклевки. Так, он на лите. Дверь задняя левая целая. Вот эта дверь замяла. Скорее всего, замяла порог. Вот немного его подзамяла вот здесь. Дверь выкидываем, ставим новую. Стойка целая, лобовое осталось целое. Крыло я бы тоже здесь поменял бы. Подвеска. Ну, подвесочка вроде вот на первый взгляд. Там все целая идет. Фара целая, решетка. Вот хром вот здесь, да, пострадал. Замятость на капоте и по правой стороне крыло тоже. Интересно. Что у нас внутри здесь? Да, крепление фар целая, планка целая. Все. Все родное. Тоже популярный шакейкар. Это, наверное, один из самых-самых популярных мы тут видим накладки либо педали железно интересного плана салон обшивка двери кстати кто-то может сэкономить наверное оставив обшивку двери здесь себе посмотрите вот со стороны я вот все время всегда удивляюсь вот он такой маленький автомобильчик а сколько в нем много места тут какие-то модные лежат снизу подсветка идет три хаслера подряд называли его называют его мини хамер это был тоже на популярный автомобиль когда они только появились они есть они все 07 есть turbo есть не турбо. Есть даже на коробке такие автомобили. Так, вот этот серенький по левой стороне. Идет весь целый. Фары у него такие смешные. Чем-то вот как-то вот на Волговске, знаете, я помогаю, я а -а -а смахивает. бочину ему прилетела. Дверь под замену. Порог вроде целый остался здесь. Эти потертости. Все сделается. Ну, и сзади стопарь под замену крыло. Ну, вот это вот крыло тут уже под вопросом Хотя, в принципе сейчас такие умельцы то что все делают все вытягивает вот о вот только проговорил слово на коробке и данный автомобиль на коробке кстати обратили внимание Битые автомобили приходят без магнитофонов коробка пятиступенчатая ручник без климата поддухи не видите здесь целые идут ну вот можно сравнить без климата видели как он выглядит а вот автомобиль который идет на климат контроля согласитесь ну намного симпатичнее смотрится именно на климате поддуха еще одна Здесь подлокотника нет. Подлокотник очень удобная штука автомобиля. Вот это такая самая-самая простая комплектация. Здесь тоже удар пришелся. в морду. Но ну, опять же, вот новые машины, это взять какой-нибудь старый автомобиль. Я не знаю, там как надо въехать в стену, чтобы у него морда ушла куда-нибудь. А здесь японский путь молодцы, но все равно на металли они как-то экономят на металле на деталях там на, на жесткости кто сталкивался с битыми автомобилями напишите в комментариях как оно то есть стоит овчинка выделки насколько стоит что вообще какие проблемы возникают в эксплуатации и возникает ли они вообще? Ну и кто сталкивался, опять же, допустим, с топликами? Кто покупал осознанно и вообще вот купили бы вы себе топлика осознанно или не купили бы? Еще один красненький тоже по мордашке. Кстати, вот этот автомобиль а, мы смотрели. По-моему, это он. Надо капот открыть посмотреть. Досталось ему вообще не сильно. То есть по бокам, по задней части он идет целый, он на летней резине. Пробег не помню, небольшой у него. Ну и по морде тоже он не сильно получил. Кстати, вот смотрите трансформация сидений. как на хитах на шатлах. Смотрите, какой салон огромно получается. Я уже не помню, что с ним было. Ну, понятно, то что это подушки бомбанули. А под капотом там, по-моему, ничего серьезного не было. Да, ребят, здесь все целое осталось. Здесь помпа по моему только ролик набломила его и все бампер новый поставить жестко даже вот это вот не сильно ушла так все целенько так ну что давайте посмотрим все сцены так ну давайте цены возьмем Значит, смотрите мира есть 2017 года выпуска 365 тысяч рублей toyota rush 2014 года выпуска этот автомобиль 4 воды 779 тысяч приус шестнадцатый год и он идет 4 воды полноценный гибрид 915 тысяч рублей Тор 2017 год 575 тысяч рублей n-box 2013 год 495 тысяч рублей дальше идет nissan days 17 год 299 тысяч рублей honda n-wagon 2015 год n-wagon тоже идет 4 ВД 435 тысяч рублей Хаслер 17 год который идет на механик вот этот серенький 445 тысяч рублей следующий Хаслер 15 год 425 тысяч рублей Хаслер красный 14 год 435 тысяч рублей и honda nbox стоит 360 тысяч рублей ребят но ну, на первое видео наверное будем заканчивать Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу стоит покупать бить или нет с этим с битьем уже сталкивался, стоит ли отчем-то выделки. Вот, на, на сегодня все, всем пока.